Всем привет, с вами Макс Риск. Ну что, ждете Эрла? Лайк. А если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Итак, мы, наверное, пойдем в что мы тоже даже видите, сундучки у меня есть. Давайте соберем их. Да, давай, давай, давай. Подписка моего канал лайк. И ссылочку подаю вам море Если нет, то вот давайте прямо сейчас. Так, Лари, успели? Нет? Тогда давайте выберем а бронзовый. А вот золотой нужно быстренько подписаться, поставить лайк. Так, открытие золотого станничка, плюс там 30 очков. Бам! Лари. Восточно вас точно будет лари ну, так замечало. А, значит эм... кстати, Сайту мороженое. На... на этих билетах. Так, выбираем значикового персонажа. Дом <сосы> ну не прокачивал брюк Да, можно скин заменить. Не... если хочешь я скин изменил, то пишите комментариях. Легкий режим какая интересная карта а ну не точно. как по минус на тебе -пингви? пингвинчик файзе так уколчики эм... здоровье косточкам и отпрос пума самая лучшая по-моему напиши в комментариях какой у тебя предмет по фазе лучше так сейчас давай, эксперимент сделаем Тэн -тэн -тэн. Сюда давай. Да, потом подготовиться должны. Так, все уходим. У нас есть косочка, все нормально. Прям знают, то Тихо -тихо. Да, У нас есть лук, отлично. как-то так себе. ну это ж легкий режим говорят а ага, оказывается реально тяжелый режим так лучше знаете легким режим и не попадайте в битве с кем-то кстати ссылка на ролик в описании можно почитать там описание интересный факт так так так, так тут у нас вузи Лузи, бам, ну блин, хитрая Лузи, а ну, он, блин, блин, давай, море, поле, море, море, помоги мне. Так, так, так, так, так. Собираем, значит, попьем стеребля. Так, дальше, я там что то драгоценное. Вот, ну, бронзовое драгоценное. Дерево, кстати, легендарное оружие. Если у него будет легендарное оружие, то будет классно. Ну, это карте, конечно, не все будут брать, так что, скорее всего, я тут возьму золотое оружие. Так, один победил, это значит нас, типа того Брюс победил этого легендарного игрока, охотник, охотник, так там почка. А, это игроки нет, да, прям светится, прям хочешь чтобы то заправлю, заберу, А ну, тут оттуда, и кто? кстати классно там помочка была лайки стыдкого тоже не ожидал так за братом бочки так мне нравятся бочки. я скоро рак придет когда ее будут обновлять неизвестно через там несколько дней явно будет обнова через несколько так вот 4 топ 4 вот как нужно просто идти за фазе и все и просто так ездить гонки кстати хотите гонки мы гонки устраивали если хотите гонки то напиши комментарии о гонке так у меня полный хп хочу регенерацию сначала потом вам уходим он считает жду ваши ответы если вы хотите гонки продолжение может быть даже с кем-то так у нас, у нас, у нас будет какой-то как его зовут фрейзи а брюс фрейзи прикольно было бы не ну ты реально семьсок там хп у тебя вот Как не убежать? Ось пишите сомнения, как-то вот одно, мне тоже интересно. Кто знает, конечно. Всем пока.